Друзья, друзья, давайте начнем с короткого анекдота от Джеки. не говорит, алочка, ты пересолила. Да как же так, Гриша, Я же тебя обнуменал. Это же как надо быть влюбленным, чтобы пересолить чай.